Вы должны из любой ситуации выходить сами. Считывать надо на себя. Не хватает белазов, 28 часов в сутки работаете. Не хватает обуви, 30 часов в сутки работаете. Не хватает одежды, 50 часов работаете. Привлекайте людей, не создавайте вокруг страны непонятный ажиотаж. Еще раз подчеркиваю. Вы должны из любой ситуации выходить сами.